Всем здравствуйте! Лед, лед, первый лед у нас. Ну как, первый? С дяденьками заходили, они сказали, что с соседнего озера приехали 10 сантиметров уже льда. Это Александр голова кудрява. Что не будет, да? Надо нажимать менять уже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как все захрустело. В сторону один нож, короче, какой-то хорошо, а второй вообще никак Сейчас сломал мне бур взял. Я бурил всю зиму им бурил и бурил. А я и думал, я думал, убил его. Пол тысячи у нас я бурил. Он говорит, ножи плохие. А вот тут вот я ловил прошлый год, последний. Где-то вот тут вот у меня переход был через камыши возле Шаваша. И вот этот остров, получается, оторвало. И вот угнало метров на 70 в сторону. Попробуем сейчас тут сначала забуриться а потом будем смотреть Мы приехали на несколько часиков посмотреть попробовать так то вот так вот вот сейчас буду пробовать лунки вот так вот вот, вот, вот. я набурил пробовать буду сначала на балансир так как у нас все как обычно эксперименты эксперименты крупного крупного ротана будем ловить Но у меня была, Александр, первая поклевка. У меня была первая поклевка. Наверное, рано набалансировала. Ведь надо сначала их раздразнить, да? Сейчас вот была еще поклевка, а это что-то не зацепится ему. Не хотят они в общем брать как дураки такой балансир, что у Сани тут мясо какое-то. Саня, что за мясо у тебя? Саня, что за мясо? Не, разго... не говорит ничего. И что у тебя не клюет? Не умеешь ловить, значит. Сейчас мы меняем блесенку. Ставим блесенку. Вот такую с прошлого года все берем баночку, вот такую. Блин, увидел что ли? Ха -ха. Делаем вот так вот пшик пшик пшик пшик, а -а -а. прячем баночку от Сашки и все. И идем вот сюда. Опа, вот так вот все. Пошел, пошел, пошел, пошел. Пошел, пошел, пошел. Саня, ну что у тебя клюет? Да. Поймал что ли? У тебя если только клюнет такой вот как этот. Вот последнего то там мужичок ловил. С блесенку размером. Так, ладно, ну не хотят, не хотят, что я тут заставлять буду. Сейчас мы все равно найдем, найдем эту рыбу. Александра я поймал, поймал. Александр, смотри, смотри, завидую Александр. Тебе завидно было, нет, немного? Ну немного-то, пыло, наверное, да? Вот такого ротана. Всё, ты запсиховал там, да? Забегал? Поймал я штук 5, наверное, или 6, где по одному, где не по одному из лунки. В общем, пока непонятно, счет вот на первый круг иду минут, по 5, наверное, 7 сижу. На лунки, на каждой. Непонятно, что кормить. Какие места пока. Каши маленько. Просто каша дробленка вареная. Набросал в каждую сейчас. И все. Все поклевки ближе к дну были. Сейчас одного самого, которого крупного на сегодня поймал в пол воды примерно. Взял он. Тут граница получается от заросли. Трава. Идет и кувшинка. И мудорез, этот как у нас его называют. Правильное его название не знаю. Это вот по краю три лунки сделал. Одной мелко сильно одну вообще в траву попробовал. Сейчас до нее тоже дойду. Посмотрим, что из этого выйдет. Глубины тут нет, ага. На траву ложится. Вот он пока на сегодня самый крупный. А, и то хороший. И то я такому рад. Пока заходили, как бы вот народу. Человек 20-30 сидело начале как бы вот такие даже крупнее уже есть у них пойманные по вообще немного у кого там по два по три по пять где-то вот так вот но ну, может только приехавшие были но ротан довольно такой неплохой один там потом при нас вытянул там со спичечный коробок основная масса хороших средних вот таких и покрупнее прямое включение поймал вот такого штуку вот на такой вот балансирчик вот так вот тут вот. ловим дальше а у сашки не клеет ха ха ха да сашка Заня, ты расстроился, что ли? Да. Бегу к Александру, у него рыба клюнула. Наконец-то. Наконец-то, я уже думал, хоть наконец-то думал, домой поедем. Саша, это кто это? Это ротан, да, ротан, Саша? Да, здоровый, да? Так вот. Держи его вот так вот, вот. Сейчас мы его приблизим, как будто он, блядь, огромный. О, как, все. Как будто, ты посмотри на пасть, там моя рука влезет. Все, молодец, Александр. Смотри, смотри, рука залезет туда, такая пасть. А еще будешь ловить, да? сейчас еще, там все, как прикормка начала работать. А, только, только начало, Да понятно александр Александр, а что у тебя за прикормка, прикормка? Кусок, мяса? кусок мяса у тебя понятно а у меня вот весь уловчик мой так скудненький ну что вот весь мой улов 14 штук по моему я насчитал вот такие, в общем, не крупные, но пойдет. А время, время, время, время, а время уже 32 минуты второго, а мы где-то с полдесятого, да, с тобой ловим? Все а -а -а. сколько у тебя штук? Десять? Да, никого ловить не умеет. У тут... меня тут здоровее. Да, нет. да не. Да иди с ним. Ай да. Ай да. Чего быстрее покажем батарейки. Нет, у <свят> а то потом не поверишь, что у меня крупнее. Да Че, у тебя крупнее что? Ли? Да. да нифига, вот смотри. Больше. Мой здоровее. Так <свят> где? Смотри, О. еще насколько? <свят> <свят> смотри. <свят> так ты не. <свят> <свят> ты не длину сравнивай. <свят> как? Во что сравнивать? то Вес! Ты по сантиметрам наедаешься или по количеству съеденной вот Видел и... у него пасть больше Порвана у него губа так была я... когда-то Но... Так что Но... вот так вот Че? кто вот еще не до поймал Не до Он кончил жизнь самоубийством на крючке, можно сказать